В стенах Казанского университета проходит открытый кубок Лиги КВН и Студенческой Лиги КВН Республики Татарстан. В игре принимают участие 8 команд из разных вузов Татарстана, которые делают первые шаги в клубе веселых и находчивых. Наша команда собралась в 2021 году благодаря КФУ. Мы являемся первокурсниками. Мы собрались с ребятами. И у нас уже долгий опыт есть. Мы играли в разных командах КВН с детства уже. И в моменте мы решили, то, что хотим играть вот таким составом в дальнейшем в КФУ. Школа КВН Казанского университета образовалась в 2005 году как подразделение студенческого клуба Казанского государственного университета. В 2005 году КГУ первым из вузов Казани создал Лигу КВН внутри университета. Из-за большого количества желающих в 2009 году лига была поделена на две части. Малую лигу, в ней принимают участие молодые команды, делающие первые шаги на поприще КВН, и лигу КВН КФУ. В ней за звание чемпиона борются более опытные старшие команды. Лига КВН КФУ была всегда таким одним из самых таких больших столпов творчества в университете, всегда был одним таким обособленным местом, все про него знали, все, все любили, все ходили, поэтому мы стараемся как бы эти традиции продолжать, сейчас, опять же, немножко сложнее с этим, но как бы мы пытаемся сохранить эти традиции, чтобы КВН все же существовал и процветал в рамках нашего университета. Помимо проведения сезона игр Лиги КВН, школа клуба веселых и находчивых проводит ежегодную работу со студентами первого курса. Она включает в себя проведение занятий для первокурсников, где ребята обучаются основным навыкам работы на сцене и написанию веселого материала. Ежегодно собирается около 300 студентов-первокурсников, но это не предел. Школа КВН планирует расширение Лиги. Увеличение фестивального движения в начале сезона позволит всем желающим командам принять участие в конкурсе. Алина Красильникова, Универньюз.